мой, депутат. О. О. Красивый рассвет. Так, точно, надо же бежать быстрее в школу. Ой, так, так, так. так. О, она где-то там. Так, смотри, какое колечко классное. Закат. Ой, рассвет. Так, бежим. Бежим. Я бегу. Ой, снимки выпали. Рис. Так. Так, поднимаемся. Так, у нас вроде обычным. Так. Ой. Адриан, Привет. Привет, Привет. Привет. Mm -hmm. Как Нормально. у вас дела? Нормально. Ваня? Это наш, кстати, новый доклассник, но ты не Майклсон. Mm -hmm. Может, и не Майклсон? Mm -hmm. А вдруг mm -hmm. Майклсон? Он скрывается. Вдруг он yeah. Калибрия. Ну, Калибрия, это такая новая фамилия. Да что ты. А где Маринет? Опаздывай а mm. Я её кексики хочу. Я, я заменю. А я Всем хочу учить. Маринет... А -а -а -а. Поем шаурмы, выпью сочек. Я все принесла кексы. Ну мне все можешь отдать. А мне? Никто не я приносит. воздержусь. <связь> о, не, да, Дани, вот. Я для тебя суши принесу. Мне порцию задрала. Вот, на, суши, о, это а моё. А Ой, вот это мне... что у нас новенькая? Да, это новенький. А, это А мне давай. А, все, все, давай. А, ну ладно, вот ещё. его зовут Натаней Майклсон. Адриан, Адриан, а, ты хочешь кушать? Нет. Я, а я, я хочу всю ночь кушать. Я тебя готовила, держи. Я держи. Да, Ой, да все, нет? хватит. Хватит. Я тебе... А я хочу кушать. Ну вот томаты сочек, томатного сока. Нет. Нет. Дарю круассаны кому -то. Люблю томаты. А дай мой круассан, Отдал А дал мои круассаны, все. А дал, быстро я тебя сейчас на фарш пущу. А хватит. я еще кушаю. Я дай поделюсь я на... А, моя фамилия, а Натанией Худзбек. Кого? Узбек. Тихо, а ну. Узбек. Как? Курцберг. Курцберг. А Узбек. Это вот такой. такой, это а, этот. Это мои куросоны, давай. Пойдёмте. Да. Сегодня. Сегодня, Уч... кажется, отменили. Сегодня время депутата. От зарплаты до зарплаты. Ну, это а -а -а -а. раз не в калибры. Калибре. А, Мы пришли я, в 5 утра, Марина это, конечно, разбудила. Марина, Сама разбудила? Я, я? У меня будильник стоит, когда ты встаешь. О, это, а будильник стоит с тобой одинаковый, ты что, лахула? Так я рано встаю. Арина, ты Но рано встает, тому Арианна подаёт. О, это, Бог подает. да-да-да. Ладно. Марина, Марина не будь, не будь счастливой. Нет. Я, я за правильным питанием слежу. Ладно, так это правильное питание, это а что... Дай мне нет. еще кексикам. Да, я все ехал. Смотри, у меня есть вот такой вот десерт для тебя. А мне? Ммм, йогурт вкуснятина. А как открыть йогурт? Ой, боже мой. Вилкой? Тут на по дороге, на, выпей. О, дай мне выпить. Отошли, прошу, отошли все. Я хочу пить. Отошли все. Это Маринет. А дай Маринет. Дай водка, Аида, дает тебе силу, пчелы. Кто такой? Не знаю, но если это это мне она дала. Дай мне тоже. Марина это... не а знаю, знаешь, Может, кореша какие-нибудь. Это. Дай мне такую же. Напись. Дай мне, дай мне, дай мне, дай мне, дай мне, дай мне, дай мне, пока мне, дай мне, дай нет, прямо. Понятно. А даже... да. здесь? На... Даниэль, э, он за всеми. Не спрашивайте мама знакомый. Выйдем из группы голосового. Так. А теперь можно и на патруль. Так, нет, можно и на патруль. Так. Так. О, боже, испугал меня. Ко, Случилось двойное. Так, и побежали. Йохо. Йохо. Как глазная, я моя. Уа! Так, быстренько бежим, бежим, бежим. Тут, тут, тут, тут, Смотри, какую колокольчик у меня там. Так, на шее висит. Ай, чуть не упал, но... Суперкод. Ага, А, т. Что вообще? Дай я, кстати, себя. Какой ал ⁇ и что? Удеда, ёё хорошо. Где? Ёё, ё, ну ты что ты? Ай. Что мне? Ёё, ну раз. Я просто мегабак, я просто мегабак, ты просто не завидуешь. Ну дайте мне ёё. А что с тобой? У меня ёё сломалось. У меня до сих пор ёб смотри! до сих пор ёб куриное. Привет вам. А ну там б. Бражник, это бражник на калдере. Да. У меня ёё сломалось. На палку лови палку. Лови палку. Лови палку. Ой, палка. Почему не могу? Давай. Там грустный Смотри. Смотри. Как что? Я не помню. Кто, ручка, что, да. Кому там нужен был панцирь? Мне нужен, у меня оружие нет. Это теперь. панцирь, который дает себе силы. теперь будешь ходить без счетах. все. теперь я умею. А у тебя её <,omincio> работает? Ну нет, смотри. А у меня тоже не работает, смотри. Она что меня Outside назад сядет? только откидывает. Да жизнь боль. Gotcha. пойдем, помогу починить. пойдем, помогу починить. Пошли починишь. Мегабак. Мегабак? Да. У тебя это просто повреждение талисманового связка. Да. Привет. Да? Ну, а что мне ты... делать? Надо идти за мной. Сейчас починить талисмановый связок. Держи, почини. Чё это такое? Это новый связок. Не хочешь такие связки? Не хочешь такие связки? Лучше, я лучше все со на вас. Фля, я, сейчас... я, буду, я пойду связывать, поменяю себя. А чё у меня ее, а, Бабочка! Боже, кто орёт? Бабочка? Кто? Да кто просто это? человек Что, да. я Ой, мы Боже что это я? такое? Да, смотрите, у меня... Боже, мы теперь. А это кто такой? А? Ай! Ты, ты кто? Это, это кто Я злой иллюстратор. Ты злой? Ты злой? А почему Валяю злой? Туда. Может ты добрый? А, а ты ты... Кот, ты О, Это я шестому в говорю. горю. Я шестый а. отодвинул. А. а, я просто слепая, ничего не вижу. Я ничего. бы так же научился. Так-так-так-так-так. так куда у, куда Что да, куд... в... с ним делать? Ну ты чё, так... Ай, это а какая она, у тебя сгила хотя бы? А, не попал своими рисунками тупыми. Получил. Получил. Получил рисовать. ⁇ м, у него веном был. Вена? Не было. Откуда у него? У него моя... Я... Я... Нет, От... От... От... От... а сейчас... Как... Он кого-то... не это хорошо, что, что у меня работает. есть... Самое полезное ледибок в мире, это я. Где он? Это где самая полезное? Он, он за мной живет. Где прием был где, ребята? Ну, мы на рейсе. А дай веном. Веном. Что делать, когда у меня не работает йо-йо, не долетаю я, тупая-йо-йо. Давай нет, черепаха иди, отвлекай. Иди сюда, злая люстрена. Иди сюда. Капец, какой-то. Я остался последний. Ой. Ой. Боже мой. Так. Пошел отсюда. Хорошо. Да. А ничего ты приклеенный шой. Так, так, так, так, так быстро, быстро, быстро, быстро. Бабашок, ты... Ну, ну, Куатоклизм. Приклеенный вообще. Куатоклизм. Так, так, так, так, так. О, боже, что это такое? Ну, ой, пастья. Это, наверное... Вроде отна... Нет, вроде бы от нас снято. Калки. Нет. Сниму с неё серьги. Каптике уходим. Трансформация. Тики, давай. Так, теперь я мистер Бак. Ай, что происходит? Так, так, так, так, так. Страшно выходить на улицу, но получай. Теперь есть мистер Бак. Бабажук. Так, уходим, уходим, держимся. Ну и ладно, черепашка. Супер шанс. Как-то непонятно, как вы снять. Что мне с ним делать? Видно то, что тут есть еще один супергерой. Бабажук. А тут у вас есть какой-то еще один супергерой. Не вижу никого. Иди отсюда. Ну, ладно, как, ещё чуть-чуточку, уже сейчас снимется из руки у черепашки, Лисман. И у праздника этот Лисман будет в руках. Ты чё, вообще сейчас... Ой. Так. Ой. Черепахи-ли. Алё, кто на связи с супергероев? Никого. Мне нужна будет подмога. Со мной. О, бы. И... Один, Ты снял... а... Так, быстрей. А так... Сюда. Быстрее, куда быстрее? Да за мной. Пошёл... Снял... мной. Снял... У него же искры. Ставь. Бери. Кто? А, а, кто? там есть? Дракон. Змея, лошадь, макака. Лошадь Змея. бери. давай, давай. Ломай, и мне дай. Трансформируйся, быстрей. Все за мной. Отвлекай его. Понял. Понял. Понял. Мне нужно Понял. только отвлечь, отвлечь чтобы ты отвлек. Ай, ай. И потом я скажу насчет три. И ты используешь вояж. Раз. Два. Где? А, палка. На. на, на. Где? Пока, маленькая бабочка. Да стой. Папа, папа, папа. Получилось. Получилось. Не пора. мне тоже пора. Давай. Я тоже. А, пойду. Ну ладно. Помидор! Посажусь я дома. Так помидор. вроде второй этаж. Кому сильный картофель? Снялся веном, поэтому... Трансформация. Ты что меня пинаешь? На. Так, купим, пишем, пишем, пишем, пишем, пишем. Срочно. Лакокте. Так. Покушаем. Прием. Прием суперкот. Да. Ставимся на крыше банка. Хорошо. Вот просто идешь, как депутат. Ну, извините, другому ходить не умею. А где по башке? Так, где ты? Во-первых, получи подзор на другой Ай, по башке. Это раз. Я видела. Во-вторых, я тут что, задницу сколин... спасал. Что такое задница? <свист> <порис> кто, что То, что тебя сзади. Кто... Ты что, кот, тех, кто воспитывала? Как, у каких <свист> <свист> баригенов же. Так, я утка и зацеплю сейчас. Уткой. Ты че утка? Так, ладно, где делу. Ты узнал, ты узнал мою личность? Нет. А это забрал разван. А вот так вот, вот так вот. вот так Все вот. равно краем глазом увидел. Кто ничего это. не увидел. Все, короче, это напишу этому. Водолей. Да ничего, я. Какому водолею? Тебе водолей напишу. У меня водолей друг. Пол... Водолей мне Получи память. палкой. Так, как вы справились? Отчет. Обычно. Сколько талисманов потерял? Ноль. А, ну мне один надо забрать. А мы разве уже все? Если всем талисманов на пистанку даем. Так, все, вали. Стой. Я пошел. Мы, теперь... мы разве теперь всем талисманов на пистанку отдаём? А шаг я за тобой буду сейчас следить. Давай, только посмей. Турс. Кот пропал из моих под глаз. Я не вижу, кода так где-то такого. Как ты бьешь, тут далеко. Это потому что палка выдвигается. Хорошо. Спрячусь за домом магрессов. да, пошел на вот. Но не очень плохас. Так. И трансформация. Уж. Неужели можно спать эту ночь всю просражались?